Привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам, как правильно обслуживать Vaporesso X-Ros 2. Для начала выключите ваше устройство. Сделать это можно, нажав 5 раз на кнопку Fire. После достаньте картридж и выбросьте его. Откройте новый картридж, снимите верхнюю часть и заправьте через специальный клапан красного цвета. Далее оставьте ваш картридж буквально на 5 минут. И все готово. Я рекомендую сделать еще несколько затяжек в холостую. Таким образом ваш испаритель пропитается гораздо лучше. В плане заправки используйте жидкость с содержанием глицерина не более 60%. Также вы можете смело парить как солевой никотин, так и обычный и даже нулевку. Я надеюсь, что данное видео было полезно для вас. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.